Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александра Бонина. Сегодня в этом видео я хочу вам показать вторую часть суставной гимнастики. Если вы не смотрели первую часть, в которой я показывала упражнения на верхней конечности, шейный и грудной отдел позвоночника, то обязательно посмотрите. Но в этом видео я вам покажу упражнения для суставов уже нижних конечностей и поясничного отдела. И напомню, что суставная гимнастика чаще всего используется как разминка в комплексах упражнений, а также как и утренняя гимнастика или расслабляющая гимнастика после работы вечером перед сном. Итак, поехали на нижнюю часть. Встаем ровно, руки кладем на пояс, и сейчас разминаем поясничный отдел позвоночника и таз. Делаем наклоны в сторону, при этом стараемся сохранить баланс, чтобы у нас с вами грудной отдел позвоночника, шея и голова оставалась на месте. Выполняем только за счет мышц таза и мышечного корсета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три и четыре. И закончили. Сейчас мы с вами начинаем снизу, с более мелких суставов, это голеностопы стану специально боком, чтобы вам было видно. Одну ногу отрываем от пола и выполняем круговые движения в голеностопах. Раз, два, три, четыре. Обратно. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Повторяем то же самое снова другой ногой. Раз, два, три, четыре четыре обратно раз два три и четыре хорошо снова другой раз два три четыре и раз два три и закончили хорошо поднимаемся выше это коленные суставы остаемся в той же исходной позе сейчас немного переносим вес на одну ногу руки располагаем перед собой в замке и выполняем сгибание в коленном суставе раз два три четыре раз два три четыре меняем ногу раз два три четыре раз два три и четыре снова раз два три четыре раз два три четыре и снова другая нога последний раз три четыре раз два три и 4. И теперь поднимаемся выше. Этот ⁇ забъдренный сустав. Для этого руки располагаем перед собой в замке и сгибаем уже ногу к себе за счет мышцы забъдренного сустава. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другая нога. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4 Обратите внимание, что ногу мы не поднимаем выше горизонта. 3, 4. И другой ногой. 1, 2, 3 и 4. Хорошо, закончили. Следующие руки оставляем перед собой. Переносим снова вес на одну ногу. И делаем небольшие махи в сторону. Небольшие. 1, 2, 3, 4. Если вам тяжело, то можете держаться, допустим, за, за спинку стула или за кровать. Переносим теперь вес тела на другую ногу и теперь выполняем противоположно. Раз, два, три, четыре. И последний раз снова другой ногой. Раз, два, три, четыре. И теперь этой же. Раз, два, три и четыре и закончили. Ну что ж, вот это у нас была суставная гимнастика, и ее вы сможете использовать в качестве разминки. И теперь самое время приступить к основным комплексам и к основным упражнениям. Ну что ж, желаю вам здоровья. На связи была Александра Бонина. И кстати, не забывайте ставить обязательно лайки внизу, если вам понравилось это видео, и обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, если хотите быть в курсе событий о здоровье вашего позвоночника и получать еще больше различных моих Бесплатных видеоуроков с упражнениями для вашего же позвоночника.